Доброго времени зрители моего канала. Хотелось бы в данном видео поговорить о том, как можно сбросить настройки на телевизоре Киеви. Для этого нужно зайти в настройки, и далее вы уже переходите в соответствующие категории. Для обновления это обновление, для каких-либо сбросов это другие варианты. То есть, вот, к примеру, в моем случае нажимаем настройки, и у ваших также само будет. Далее выбираем, что вам нужно. Смотрим, листаем и находим об устройстве. Далее, если обновить систему, то это нужно нажать на обновление системы. Для того, чтобы обновиться. Для того, чтобы сбросить настройки, нужно далее проследовать обновление системы. К примеру, смотрим, что оно скажет нам. Проверить обновление, если есть обновление. И после этого ваш телевизор при наличии обновлений установит их. То есть будет надпись здесь вот скачать и скрыть. Вы нажимаете обновить, обновляете и на этом процесс завершен. То есть нужно вот перезагрузить телевизор и он будет работать э, новый, как с обновленной системой. Также каждый раз, когда выходит обновление системы, высвечивается сам перечень что меняется что улучшается и все остальное то есть и вот так вот оно все происходит далее уже будет как-то если что-либо не работать то вы можете уже сами сбрасывать сейчас я покажу как это сделать так теперь я показываю как нужно и как точнее как поступать при варианте когда вам нужно сбросить настройки то есть вы опять же заходите в настройки далее выбираете хранилище изброс, далее здесь высвечивается ваши полностью характеристики и внизу здесь написано заводские настройки то есть после этого вы выбираете именно этот нажимаете на заводские настройки и оно вам предлагает собираетесь ли вы установить заводские настройки, если вам нужно это, вы нажимаете заводские настройки, если вы ошибочно зашли и не хотите сбрасывать, нажимаете отмену. в моем случае мне не требуется установка этих данных и по причине этого, как бы сбрасывать я не собираюсь, в данный момент получается и данный сброс настройки и обновления помогает при некоторых лагах, или же каких-то там нечетностях, либо же некорректной работе. То есть всегда можно откатить через такую процедуру телевизор до стандартных настроек. Конечно же в дальнейшем оно попросит обновлять телевизор, но вы можете как отказаться, так и не устанавливать эти обновления. Конечно да, оно будет напрягать и вылетать это без конца табличка с тем, что существует обновление. Ну а на этом все, если видео было полезным, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, также можете посмотреть другие видео по данной тематике и телевизоров ксиоме. Xiaomi. Ну а на этом все, спасибо за просмотр.